Золотой дождь, фабрика города Пинза, новинка из коллекции нейлона. Замечательная модель. Черный нейлон, сумка на все случаи жизни. Удобная удлиненная ручка позволит сумке комфортно быть на вашем ключе. Трансформер, боковые лямочки. Помогут уменьшать сумку. Либо увеличивать в размере. Перетягиваем боковой ремень. И сумка уменьшается. Вот настолько. При желании можно раздвинуть. И мы увеличиваем сумку. Вот так. Что же на присутке? Смотрите, какой элемент сделал бегуночки. Один бегуночек, вот такая булавочка. Второй, вот такой держатель, резко кожа с красивым люверсом. Как вам? Что примечательно, как всегда, два бегунка. Комфорт и для тех, Кому нужно с правой руки затягивать, либо с левой. Идем вовнутрь. Одним движением руки расстегиваем сумку. Смотрим. Качественный подклад. Широкий вход. Длинный регулируемый ремень. больших кармана на передней стенке перегородка карман на молнии до задней стенки карман на молнии и на задней стенке сумки на задней стенке сумки тоже карман на молнии сумка будет уместна при походе фитнес в баню в загородные поездки или просто в дороге нейлон можно стирать в стиральной машине. Очень прочный материал, качественный, промокаемый, И носиться он будет не просто долго, а очень долго. Он носится больше и надежнее даже, чем эта кожа. К этой сумке можно подобрать замечательный фюрбан, который будет уместен даже со спортивным костюмом. Черный трикотажный вельвет с белой вставочкой. Очень гармонично, неправильно? Сумка. Красивый тюрбан. И вот вы в их стиле. Цена сумки 2600. Цена тюрбана 1100. Подписывайтесь. Подписчикам канала 10%. Скидки. Пишите, комментируйте. Мне очень важно знать ваше мнение. И что вам нравится? Какие бы сумки вы хотели посмотреть? С вами я, ваш случайный Эксперт. Пока!